основнейшие мотивации человеческого сознания, с которыми он приходит в этот мир, подчеркиваю, это не благоприобретенное, это врожденное качество. На что будут направлены ценности его сознания, на интерес или безопасность. И предполагается это каналом, по которому человек родился и реинкарнировал в этом мире. В нашей традиции, традиции магического, Миропонимания западноевропейской школы, эти два канала называются каналом Феба и каналом Диониса, о которых я вам сейчас расскажу подробно. И тот и другой предопределяет какие-то врожденные качества, которые формируются уже в рамках зикута. И если душа человека сумела в течение этих девяти месяцев сказать свое веское слово двум программам родовым мамы и папы, то Натура, с которой он появляется на свете, которая начинает с каждым годом проявляться все ярче и ярче и ярче, она ему это покажет. И это не совсем то, что вы уже многие знаете под психотипом родителя или ребенка. Психотип- это проявленное качество, То есть это качество личности, а это качество души. Называется это именем двух богов Феба и Диониса, исходя из мифологемы из легенды, которую я вам коротко расскажу. Два этих имени происходят из греческого пантеона, пантеона греческих богов. Этот пантеон описан очень хорошо, с одной стороны, потому что от нем сохранились очень много информации, в том числе и гомеровские легенды, и еврипиты, все классики, которые писали об этом почти в ту эпоху, когда, в общем-то, все это происходило, с одной стороны. А с другой стороны, именно греческий пантеон, все семейство греческих богов занималось тем, что разрабатывали Ах, нет, схемы, ладно. схему трех кругов, я надеюсь, помнят все, да? а, кто, а, а, а кто не помнит, посмотрит, на, посмотрит в книжке. А, значит, они разрабатывали алгоритмы наполнения и правила наполнения первоосновы жизни. А первооснова жизни ⁇ это такая огромнейшая структура, которая предполагает ну, совершенно различные формы. Жизнь будет жизнь есть в различных формах, и каждая заслуживает своего описания. И вот это описание, почему греческая мифология дошла до нас в таком объемном виде, потому что они в описаниях, собственно говоря, не стеснялись. Вот, например, египетская традиция, пантеон египетских богов, они наполняли первооснову смерть так они оставили после себя одну единственную книгу, в общем-то, и достаточно. Например, славянская традиция. Весь пантеон славянских богов наполнял первооснову любовь, а кельский весь пантеон весь всем ее объемом наполнял первооснову ненависть и так далее. Каждый пантеон, каждое семейство богов выполняет здесь свою миссию, свою работу. И вот греки, без римлян, только греки, да, начинали наполнять именно первооснову жизни. И легенды, которые нам описывают. Два канала, которые сейчас утвердились как мифологически описательно верные, это канал Феба и канал Диониса. Феб, он же Аполлон. Имя Феба он приобрел в римской традиции, когда он уже начал свое шествование по миру. Аполлон, бог света, является сыном Зевса и нимфы Лета. По преданию, мстительная официальная супруга бога Зевса очень ревностно относилась к любовным походам своего супруга Зевса и всячески унижала и мучила всякую его пассию. И в то время, когда Лето уже необходимо было разрешиться от бремени, Гера не давала возможности, не давала права никакой земле принять роды, и только один полуостров да, один маленький, одна маленькая земля позволила Лето разрешиться бременем, и родила она Артемиду и Аполлона. Аполлон стал любимым богом Зевса, бог света, который предполагает Определенные алгоритмы достижения результата. И эти алгоритмы, вся, вся мифология, связанная с Аполлоном, вся мифология рассказывает, как он нарабатывал эти самые алгоритмы. Чтобы не углубляться длинно во всю эту мифологическую казуистику, сделаем, сразу вам скажу вывод принципом света, сформированным в этой традиции и оставшимся на сегодняшний день, именно так каналы света работают сегодня. это вобрать в себя все, что возможно, любые информационные каналы, встроить себя непротиворечиво, сделать частью себя, забыв совершенно, откуда первоисточник. Вот так, так работают любые световые каналы, которые в то, в то же самое время являются и официальными религиями. Они вбирают в себя любые культы, любые пантеоны, приходящие на Землю своим присутствием, встраивают в себя богов духов, да, полубогов, полудухов, встраивают в себя, как бы разлагая на части, и эти части в свою программу впихивают так, что от первоисточника не остается ни следа. И очень многие боги, которые попали под световое пятно Аполлона Феба, они закончили свое как бы существование, потому что стали частью этой общей программы. Свет работающий на формирование первооснов добро и любовь, распространяет свое правило наполнения этих первооснов и в людском сознании именно по этому принципу. И принцип этот звучит приблизительно так. Найди то, что объединяет объекты друг с другом, общее качество, которое позволит всем быть множеством одного. Выбери самое простейшее качество, которое принадлежит каждому. Да, например, человек ⁇ это один вид. Да, значит, соответственно, люди находятся в моем попечительстве. Человек ⁇ это существо биологического вида, которое там на двух ногах, о а двух руках, с одной головой. Это общее. Общее все. Они находятся в моем видении. Но задача... Феба, канала Феба Аполлона, не, не была бы так выражена, если бы у него не было канала антагониста. И этот канал антагонист выражается в канале Диониса, но не того Диониса Вакха, которого мы знаем, бога виноделия, вакхических оргий, да, и бога разнузданности и, скажем так, панской любви, да, был другой Дионис. Первенец, Дионис Первенец, первый Дионис, как его называют, которого второе имя это Загрей. И легенда рассказывает нам, что когда Загрей пришел в этот мир, и Зевс увидел его, он сказал, вот родился властелин всего. То есть это было настолько совершенное сознание, что ему больше ничего не нужно было делать, никак развиваться, он уже готов. Вот такое совершенное существо, абсолютно совершенное существо. Надо сказать, что все, во всех пантеонах, во всех мифах, любой традиции всегда присутствует прямо или косвенно некое совершенное существо, которое является как бы фетишем для богов. Да, и предполагается, что если некое семейство богов сумело вырастить или создать вот такое, такого совершенного человека, считается, что они в этой гонке за устройство цивилизации оказались первыми. Таким был Адам Кадмон еврейской традиции, таким был Бог, уникальный, универсальный, мудрый человек Василь в скандинавской традиции, таким же был и Дионис Загрей. Он не был человеком, но он не был и Богом. Рожден он был от дочери Зевса от богини смерти Персифона. И когда было ему отруду совсем немного лет, первобоги, первенцы, дети неба и земли, Урана и Геи, Титаны, изначальные боги, обманом умертвили загрея разорвав его на несколько частей. Да, легенда рассказывает, что это было 6 частей. Здесь идет хорошая корреляция с легендой об Исиде и Осирисе, там где Осирис тоже был расчленен, ну, там уже на 14 частей, и задача Исиды было собрать все эти части воедино. Да, единственное, что, с чем она не справилась, 13 собрала, 14, самую важную мужскую часть потеряла. Вот. И с этим как бы у египтян тоже не очень сильно получилось. Здесь произошло то же самое. Титаны, как бы это, переходим сразу, расшифровываем, переходим от человеческого миропонимания на миропонимание программное. Это первичные программы силы, которые здесь есть. Фактически воплощенные стихии. Самые мощные программы, любимцы гений, которые являются с ее точки зрения единственными имеющими право что-либо здесь делать. И когда Зев самовольно назначает уникального человека и говорит, что это тот самый властелин всего, понятно, что те, которые родились раньше него, сильно возмутились, Они говорят, с какой же это стати. Да. Давайте мы все-таки попробуем это доказать, так как делают все остальные пантеоны, то есть проводят свой, свой экземпляр вот это вот уникальное сознание, универсальное сознание через серию испытаний. Он должен взрастить себя сам, говорит закон. Такого закон для всех богов, для всех пантеонов, почему для Зевса сейчас должно быть сделано исключение. они разрывают загрее на части. Одну часть сердца Афина успевает выкрасть. Эту часть Зевс зашивает себе в бедро, через некоторое время помещает в Семелу, но Семела не выдерживает, была еще одна богиня-матушка непосредственно Диониса Вакха, Семела не выдерживает облика, огненного облика Зевса, которому пришлось в силу определенных обстоятельств предстать перед ней во, всем, во всей своей красе. Она умирает, в результате Зевс вынужден донашивать Диониса сам в своем бедре и после этого он рождается на свет. Но остальные части, остальные части, тела Загреева были титанами съедены. Зевс, когда это увидел, в ярости молнии своей испепелил титанов, превратил их в пепел, а из пепла и глины земли создал человек. Понимаете в чем ли? Дело. Итак, люди носят в себе качество Загрея, но кто именно? Есть люди, созданные из праха земного и из тела титанов, в которых есть компоненты Загрея, есть люди просто созданные из праха земного, есть люди, созданные из дерева, да? есть люди, созданные из воды, есть люди, созданные из камня, в, каждом, в каждой мифологии свое, люди мешаются друг с другом, как же вычленить из всего огромного количества людей, в ком есть загреевая часть, а в ком нет загреевой части, и вот для этих целей как раз и понадобился Аполлон Феб с его алгоритмом, с его возможностью. Он умеет всех включать в свой поток, то есть всех делать единым целым, обратно слеплять то, чего слепить невозможно. В Законы математики мы знаем, если вам надо слепить неслепливаемое, да, соединить несоединяемое, найди то, что их объединяет, какая-то общая часть, найди то, что их объединяет, и уже по этому качеству они смогут быть единым целым, все остальное подстроится под эту единую часть. Когда родился Дионис, он родился безумным, рассказывает нам миф. И вот эти вакханалии, безумства Дионисовы были связаны как раз с тем, что у него не хватало всех остальных частей. То есть у него была одна часть родилась, да, из одной части что-то родилось, а все остальные пять частей они у него были пусты, то есть пять тем у него были пусты. И через какое-то время Загрей отправился в странствия, да, потому что в общем-то, держать это безумие на Олимпе не было возможности, его отправили на землю, и на земле он попал в лона Рейки Белой, матушки Зевса, то есть своей собственной бабки, которая, погрузив землю, погрузив его в свое лоно, излечила его и сделала ему три нижних тела. Физическое, эфирная и астральная. она исцелила его силу, дала ему силу подсознания, а ментал у него уже был, сердце сохранило Афина. И с этого момента Загрей понял свою миссию, что он сам должен собрать себя, потому что если это сделает Аполлон, его как личность, он как личность перестанет существовать. Вот это была как раз цена вопроса, это была как раз Та самая игра стремлений всего, всего греческого пантеона, вся греческая мифология как раз рассказывает нам об этом. У Диониса стоит задача сделать себя себе самому, у Аполлона стоит задача делать так, чтобы Дионис создавал себя по его алгоритму, по правильному алгоритму с точки зрения света. Таким образом. Сразу забегая вперед, задача еще не решена. Дионис Вак, после того как он излечился, он сделал много путешествий, он путешествовал и в Индию, он путешествовал в Египет, он брал в себе ментальные знания, те, которые ему были нужны, ментальные знания стали у него очень большими, очень богатыми, и ему понадобилось формировать себе, пришло время формировать себе каузальное тело. А каузальное тело это еще один его пращур, которого зовут Кронос, побежденный Зевсом бог Кронос, он же Сатурн, да? бог, который ведает первоосновой традиции и является управителем, хозяином всего времени. Ему нужно было попасть к Кроносу, чтобы он, в свою очередь, излечил его уже. И он начал свое движение Он начал свое движение через Этрурию, параллельно формируя цивилизации, цивилизации по ходу своего движения. Этруски являются проектом. Диониса Загрея, дальше Кельтика, континентальная Кельтика, вся гальская мифология, вся континентальная Кельтика она вся несет в себе отпечаток проявленного Диониса Загрея. Он шел не один, с ним шла свита, те, кто называются минадами, те, кто называется вакханками и огромнейшее количество мелких богов из свиты пана, которые сопровождали его боги природы. Каждый из них оставлял свой культ, а Минады, будучи женщинами, будучи людьми, впоследствии и превратились в прообраз тех самых ведьм, которые мы знаем сегодня. Каждая ведьма несет в себе отпечаток в своей крови и в, своей, и в своем сознании, отпечаток тех самых первых минат, которые шли с Дионисом Загреем. Просто Загрей идет дальше, а людям свойственно оседать. Вот они, дамы, и оседали. Также в свиту наполняли еще и богини, свергнутые Афиной, богини, которые были рождены из последних капель урановой крови, так называемые Эрини, богини Мщения. Они тоже наполняли Загрееву. Свитер. И вот вся эта компания двигается на северо-запад, проходя через континентальную Кельтику, уходя на островную Кельтику, оставляя там свои культы, проходя краем через ирландскую, ирландскую Кельтику. И в конечном итоге культ Диониса исчезает, но остаются его. То есть он, задача загрея была дойти до авалона да, и сформировать в себе каузальное тело. А по преданию кронос был сослан, как раз в Элизиум, а это и есть в кельтской традиции остров Авалон, яблочный остров, место, где нет времени, но живет само время, то есть воплощенное время. Вот такая легенда. И эта легенда для западноевропейской традиции является этот миф, является основой для определенного миропонимания. Ту же самую версию вы, в принципе, можете найти и у индуистов в индуистской традиции, просто там немножко по-другому она расписывается и разные выступают в этом качестве. Мы уже, работая в этой традиции, вернемся к ней. Это было очень давно, это было очень много тысяч лет назад, но это заложило основы, основы, как будут развиваться люди основы развития цивилизации напоминаем что у Загрея стоит задача собрать себе самого и он оставляя себя последователей оставлял именно с этой задачей а у Фиба стоит вторая задача сделать так чтобы Загрея развивался потому что это все таки Зевсов проект а Аполлон это любимый сын Зевса а значит его правая рука он действует так как необходимо богу закона богу порядка богу главенствующему над всей системой Ему надо догнать Загрея и сделать так, чтобы развитие его безусловно шло, но по правильному алгоритму. Тогда все, кто несут в себе Загрееву часть, тоже будут развиваться по правильному алгоритму. И рано или поздно все эти люди сольются в единый разум, единый разум, который возможен на слияние на световом канале. Таким образом, задача как бы у всех одна, но вот методы достижения разные, потому что если Дионис позволит собирать его по фебовскому алгоритму, он потеряет свою самобытность, он потеряет свою самость, ведь его задача собрать себе каузальное тело, а это значит вобрать весь опыт, который есть только в этом мире, поэтому он и шел от света, он шел в сторону тьмы, он шел в то самое место, которое всегда является воплощением тьмы, остров Авалон, нечто тайное, нечто ужасающее с точки зрения светоносцев. Там живут ведьмы, там живет старая культура, там живут старые предания и так далее. Но кто знаком с легендами о короле Артуре, тот знает, о каком месте идет речь. А в греческой традиции это место называется Элизиум, место, где ничего не происходит, как, вы знаете, эпицентр торнадо. Вокруг может все бушевать, но это в самой точке эпицентр торнадо полная тишина. Да? Вот здесь приблизительно то же самое. Время раскручивает себя как воронка на пространство, но в самом источнике времени нет, да? то есть в самой, в, самой в самой центровой точке. Там нет смерти, там нет старения, поскольку нет времени, там не происходит ничего, что происходит здесь, но происходят вещи, которые не происходят здесь. И вот именно в этом направлении движется и Загрей. Значит, соответственно, в этом же направлении движутся и все, кто является носителем его генетического потенциала. В данном случае он не по крови, но по духу, потому что Загрей оставил после себя а, информацию. Это информационные пространства, еще раз, да, информационные структуры, это не люди, то есть это не было в физическом воплощении, это было в других плоскостях. Мы не должны применять это все на свое физическое тело. Мы должны просто немножко по-другому видеть. Это легенда. Она спроецирована нам на ментал. Но, как вчера уже было рассказано, она распаковывает себя в многогранности, понимая, что только на ментале она и существует. Ментал ее физическое отображение. В реальности физической ее никогда не было, как никогда не было Трои, как никогда не было короля Артура. Никогда в этом мире этого не было. Но это было в другом мире выход через который идет только через ментал. Далее, остались эти принципы, остались эти два канала и задача, которая должна быть. Эта задача трансформировалась сегодня немножко в другой поток. Каналы света инспирируют формирование эгрегоров, потому что эгрегоры хорошо выполняют эту функцию, они объединяют людей по какому-то параметру. Так, так. Поэтому все, каналы, все эгрегоры будут крепиться именно на световом канале, они получают универсальные алгоритмы добра, то есть методы, как можно достичь результата и причем быстро, и причем качественно, и причем быстрее всех, потому что первооснова, первооснова добра обладают универсальными алгоритмами, универсальными методами, я пока все понятно объясню. Значит, соответственно, эгрегоры, тот, кого курирует эгрегор, и тот, кто является проводником воли эгрегора, всегда будет немножечко более успешен, чем тот, кого он не курирует. В противоположность этому темный канал, не пугайтесь этого слова, темный канал, который инспирирован загреем, говорит о том, что достичь результата можно лишь только одним единственным способом собрать весь опыт, который только есть, в том числе и ошибочно пройти через все ошибки, которые есть в этом мире. И только лишь собрав весь опыт, поняв, понять, что в этом опыте самого ценного, как его можно приложить в этот мир, чтобы для себя лично разработать новый алгоритм добра. Да, это, конечно, изобретение колеса, и люди, которые в этом мире рождены и реинкарнированы по каналу Загрея, они всю жизнь занимаются изобретением колеса. Вещи очевидные, очевидные, но для него не очевидные, пока он сам себе не докажет. У меня была одна приятельница по институту, которая радовалась, как ребенок, когда ей первый раз удалось взять дроби в институте. Я говорю, что не умела брать дроби, говорит, умела. Но я это умела, потому что меня научили, а здесь я сама это поняла то есть вывела да, изначально. Вот изобретаем колесо, изобретаем поров, то уже что давно изобретено. Но главное сделать это самому. Люди, идущие по каналу ФЕБа и рожденные по каналу Феба, с самого рождения поступают не так. Они всегда будут поступать как правильно. И они точно знают, как правильно. И очень удивляются, почему все остальные желают поступать иначе. Это антагонисты друг друга, но в то же самое время. Без друг друга они существовать не могут, как дети и родители, как психологические личности. Но вот в магии и мистике да, у нас идет немножко более широкое понятие, люди Загреева канала или люди Фебового канала, то есть темные или светлые, да, они с друг с другом всегда будут находиться в некотором противоречии. Почему? Потому что их конфликт инспирирован как раз основной Зевсовой программой, программой роста. Если Фебу не на ком будет прилагать свои алгоритмы добра, они перестанут быть алгоритмами добра, ибо добром считается только то, как мы с вами выяснили, что надо всем, а если хоть кому-нибудь оно не надо, значит оно уже не добро. Следовательно, это стимулирует всех, кто идет по световому каналу и обладает яркими качествами власти или жажды власти, это одна из ценностей. Это очень важно. Одна из ценностей, если не первая, распространить свое влияние на, на, на, на большое количество людей. И качество это оно проявляется буквально с пеленок, как только начинается первое самоосознание, как только младенец осознает свое собственное я, он начинает это я проявлять безо всякого ограничения на кого будет располагаться его власть. С точки зрения младенца на всех. На до кого дотянуть? До игрушек, до мамы, до папы, до бабушки и так далее. Он не любопытен. Совершенно нелюбопытен, Потому что у него нет нужды изучать окружающий мир. Не стоит перед ним такая задача. Его задача покорить, вобрать в себя этот окружающий мир, совершить максимально сильную экспансию за все свое время. Как правило, такие люди, если они осознают себя и попадают в благоприятную среду, изначально достаточно успешны. Изначально достаточно успешны. Им всегда подворачиваются люди, которые готовы добровольно им помочь. Добровольно, подчеркиваю. Да? Потому что принцип добровольности здесь очень важен. Под световой канал можно попасть только добровольно. Не имеет он права накрыть кого-то против воли. Значит, Соответственно, они разрабатывают все психологические, магические и прочие приемы, которые э, дают возможность им добровольно принимать вот эти жертвы, добровольно. А, любые все религии сегодняшнего дня, они все инспирированы на алгоритмах, созданных на Фебовом канале. По сути, Феб является их организатором, да? не, не хозяином, но организатором. И работают они по одному и тому же принципу, ты пришел добровольно, ты принадлежишь мне, если ты пришел добровольно. Вот В древнем культе того же самого Аполлона герои, а те герои работали именно на этом канале, и все цари, которые почитали Аполлона, одной из традиций было посвятить Аполлону свои волосы, то есть после какого-нибудь похода или перед каким-нибудь походом, да, или а, после там, ритуального очищения, если они там совершили, например, цареубийство или еще что-нибудь, а, они обревали головы и отдавали свои волосы на этот культ. Эта традиция осталась и на сегодняшний момент. Фактически он говорит, вот тебе мой генетический материал, ты можешь сейчас его вобрать в себя, то есть исправить как угодно, что, собственно говоря, Фебу и надо, потому что перед ним стоит задача взять всех, кто содержит компоненту загрея, набрать их всех в себя, подровнять под, под определенную структуру и сказать, вот он человек, да, он разбросан там в миллиардах тел, но разум-то у них один, разум у них один, значит, соответственно, опыт у них один. И будхиальное тело, что очень важно, абсолютно одно на всех, потому что у них одинаковые ценности, и ценности эти дал им я. Люди на Фебовом канале стараются распространить свои ценности на всех, абсолютно на всех. Они уверены, что они правы. Даже если они ошибаются, все равно они уверены, что они правы. Их уверенность в собственной правоте их спасает от колоссальных катаклизмов, потому что они очень редко на самом деле ошибаются, именно безопасность окружающих беспокоит человека Феба, будем теперь называть это так, в большей степени, чем своя собственная безопасность, ибо по природе по своей, рожден он таким, на него возложена обязанность заботиться о об определенной группе людей, о своих. По возможности даже от чужих, потому что в каждом из них может оказаться та самая загреевая часть. И если он своей заботой его накроет, значит он получит над ним власть. Забота это власть. А тот, кто добровольно принимает твою заботу, автоматически добровольно принимает и твою власть. Таков года. На этом качестве, на этом канале вырабатываются все психологические приемы, все эгрегориальные методы воздействия. Все, что связано с развитием не культуры, но цивилизации, то есть общих законов, для Феба закон это фетиш. Это в свое время римскую цивилизацию, да, она была как образец сформирована именно на этом канале. Через Итрурию прошел Дионис, следом за ним шел Феб и накрывал своим световым пятном все культы, которые в себя, которые развил Загрей. В частности, трусская культура и культура, сформированная именно на этом канале, она была полностью поглощена римской культурой, встроена в себя, да? вплоть до того, что было правило, например, что римские патриции должны обязательно жениться на каком-то периоде времени, там лет 300 было такое правило, обязательно должны были жениться на патрицианках, исходящих обязательно из древних и русских родов, чтобы взять не только их себе в жены, Почему это касалось мужчина из римлян, а женщина обязательно из этрусков, не наоборот, потому что когда мужчина берет женщину в свою семью, он берет ее всю, в том числе и ее наследие, а ему обязательно надо было вобрать на этот канал наследие. И выражалось это в том, что не только женщины со всем его культурным потенциалом попадали под римское влияние, под римское владычество, но и огромнейшие сохраненные библиотеки этрусков они точно также попадали римские библиотеки, вот спроецировано в нашем физическом мире, это было именно таким образом, и римская цивилизация мощнейшая культура, которая сформировалась в этот период времени как образец, она действительно является образцом закона до сих пор, это там был сформирован на канале Феба алгоритм, чего нет на бумаге, того нет и в природе. Закон Суров, но он закон. И так далее, все вот эти крылатые обиходные выражения, которыми мы пользуемся до сих пор, и каждое такое использование всякий раз соединяет нас с этим световым каналом. Поэтому, забегая вперед на будущее, люди, которые определяют себя как люди, рожденные на канале Феба, должны знать эту культуру и должны почаще использовать подобные слова заклинания. Но люди, которые рождены на противоположном загреемом канале, как раз напротив, должны этого избегать. Потому что любая систематизация собственного сознания, любая стереотипность мышления, любое шаблонирование делает вас достоянием канала Феба. А у вас совсем другая задача. Задача того, кто, у кого на первых пунктах стоит интерес, то есть буковка И, Всячески сопротивляться стандартизации, потому что стандартизация не даст вам возможность реализовать свою миссию, взять весь опыт, которого только можно дотянуться. Тот, то, та заповедь, которую оставил людям за грей перед тем, как ушел на авалон. Я ушел за опытом, вы сейчас делаете то же самое, как моя проекция. Вы должны взять это всё. Вы должны не бояться никакого опыта, вы должны изобретать колесо по новой, чтобы это, главное, чтобы это было вашим достоянием. И не бойтесь, что это не станет вашим достоянием, обязательно станет, если вы его изобретете, а не просто возьмете инструкцию, как это делать, да? возвращаясь к тому же конструктору лего, всякий раз, каждый день собирать его по новой, не по инструкции, по инструкции. Дети, которые пришли и люди, которые работают и функционируют их сознание на этом канале, имеют совсем другую, другое предпочтение в этом мире, им все интересно. Они не должны думать ни о безопасности, ни о своей, ни о чужой. Как только им становится страшно, их интересно фрустрируется, а значит, они уже не могут изобрести колесо, значит, они уже не могут взять тот опыт, который им надо взять, но они очень сильно боятся и так далее. Когда мы работаем с этими двумя каналами, мы прежде всего должны понимать, те и другие каналы света и каналы тьмы не враги друг друга. Несмотря на то, что они являются антагонистами, их развитие предопределяет наличие противоположности. Даже если это выражается в качестве враждебности. Фебы создают эгрегоры, Дионисы от этих эгрегоров уворачиваются всяческими способами. Фебы делают идеи, формируют их в определенные программы, Диониса стараются эти идеи нарушить. Фебы делают закон, Дионисы от этого закона уворачиваются. Почему? Потому что в этом делании и уворачивании каждый нарабатывает новые алгоритмы как. Фебы становятся хитрее. Фебы становится умнее, Фебы становится прозорливее. У Дионисов развивается интуиция, развивается мышление, они формируют себя сами. Всякий раз, по новой изобретая колесо, мы разбираем и собираем свой ментал. Всякий раз, формируя себе новый опыт, мы перепаковываем и запаковываем по новой цепочке каузального тела. Таким образом мы добиваемся правильного развития на своем канале. Если ребенок Дионис попал под цветовое фитно Феба, например, у него родители, оба Феба, оба законники, да, а он рожден Дионисом, он попал в жесточайшие кармические условия, потому что помимо того, что он должен развивать себя, он еще должен преодолеть, вывернуться из этого светового сопротивления. И напротив, ребенок Феб, который родился у двух родителей Дионисов или хотя бы у одного из них, должен научиться проявлять над ними власть и заставлять делать их то, что они хотят то, что он хочет, то, что ему надо. Любыми способами, мытьем, катанием, нытьем, угрозами, шантажом, убеганием из дома, чем угодно, но заставить их добровольно согласиться на их условия. Это как бы первая, первая тестовая программа, через которую проходят родители, не враги. В данном случае это первая оболочка, которая говорит ну как, справишься с этим, потом справишься со всем остальным, потом справишься со всем остальным. Дионисы никогда не успокаиваются какой-то одной формой реализации себя. По сути, не ищут власти совсем, ищут интереса, ищут знаний, они любопытны. Единственное, что может их ограничить, это тьма, обрисованная тьма, которая идет за тем световым пятном, дальше которого они не видят. И очень важно для тех, кто пришел сюда по каналу Диониса, все-таки переступить эту границу между светом и тьмой, побороть свой собственный страх. Те же, кто рождены на канале Феба, задача другая, расширять это световое пятно как можно больше для всех. Говорить, что зачем тебе туда во тьму, смотри, у нас тут достаточно пространства для того, чтобы ты никуда не ходил. Смотри, у нас тут интересно, у нас интернет появился. вот. А что ты опять улетаешь в астрал, давай лучше в интернет, не надо в астрал, и так далее. Вы про себя можете сказать уже сейчас, только ценности вам это покажут, собственное внутреннее предпочтение ментал обманет, ментал скажет, ой, наверное, выгодно быть Дионисом, это так интересно, это так заманчиво, да, опять же, темный канал, магия. О, давайте." Или напротив сказать фебом, фебом, только фебом. Не являясь кем-то, кем вы рождены, но считая себя таковым, вы себя убиваете, помните это. Истину вам расскажут только ваши ценности, так мы вывели их сейчас. Вот они точно не соврут, потому что расстановка приоритетов, интересно или безопасно, это врожденное качество неприобретённое, его можно фрустрировать, его же можно умолить, но не убить совсем, ни в коем случае. И сейчас, когда вы выявили эти ценности, пусть эти ценности странные или напротив, пусть они прилизанные, причёсанные и приличные, они все равно это показывают, в какую бы форму, в какие бы слова вы их не определяли. В какую бы форму, в какие слова вы бы их не определяли. Из фебов получаются прекрасные жрецы работники культа. Они четко понимают, что такое ритуал и почему этот ритуал надо выполнять. И эта жреческая их потенция она распространяется не только на религию, она распространяется вообще на все. Если человек феб, потенциальный жрец приходит работать в государственные властные структуры, они начинают работать как часы. Никаких вольностей здесь быть не может. И в то же самое время, напротив, Дионис, он никогда не ритуалист, он не будет всегда действовать одним и тем же способом, он никогда не будет повторяться, он никогда не будет совершать одно и то же ритуальное действие бесконечно, он всегда будет вводить какой-то элемент новизны непременно и обязательно, не потому, зная прекрасно, что это возможно не принесет ни результата, потому что результат можно достигнуть только при абсолютном повторении каких-то шагов. А здесь нет. Здесь всегда будет какой-то элемент новизны, а значит велика вероятность совершить ошибку, совершить не действие, которое не приведет к результату, и а они все равно будут совершать. Ну а вдруг? Вот это «а вдруг» является девизом всех Дионисов. И правило, и закон являются обязательным условием для людей Фебов. Еще раз повторяю, безопасность для Фебов – это безопасность для окружающих. Так заточено их сознание. Прежде чем что-то делать, они будут беспокоиться о том, не повредить ли это окружающим. Это первая мысль, пусть она пронесется рефреном, пусть где-то там, на подкорке, но она скорректирует цель обязательно, потому что безопасность для окружающих это очень важно. И напротив, интерес, который у них есть и находится в самом конце, он проявится только в том случае, если окружающее пространство обеспечено состоянием безопасности. Только в этом случае. Понятно? Я объясню. Хорошо. У дионисов напротив. У них интерес стоит на первом месте, причем этот интерес не для окружающих, а только для себя, ибо кармическая задача всех реинкарнированных по пути Диониса это сформировать свое собственное сознание, собрать его уникальным способом, неповторимым ни в одном другом сознании. Им не нужны повторы, если они находят еще кого-то, кто повторяет тебя, человека, например, с таким же самым интересом, они моментально теряют интерес. Им не нужны единомышленники, где они соодиночки, все идущие по каналу тьмы на самом деле одиночки. Потому что тот, кто имеет такую же ценность, как и у тебя, на самом деле тебе не просто конкурент, это а как оскорбли. Что это такое? Моя уникальность вообще фрустрирована, попрана, ногами потоптана. Нет, у Фибов наоборот, чем больше нас с одинаковым мировоззрением, тем мы сильнее. Более того, происходит даже гордость за самого себя, что у тебя получилось не найти, так создать, не создать, так найти своих же. У Диониса все наоборот. Поэтому, как правило, много учатся, мало дружат, дружат коротко Дионисы обидчивы до невозможности, не хотят длинных контактов, как только они, их друг, близкий, муж, жена начинает их зеркалить хоть в каком-нибудь виде. Всё, не жена она мне более, не жена, не люблю я ее больше. И у Фебов наоборот, чем в большей степени мои дети, моя жена похожи на меня, тем в большей степени они мои. Я их люблю еще из-за это а скорее всего только за это, если они меня зеркалят, если они становятся такими, как я хочу их видеть. У Дионисов все наоборот. Фебы стараются Дионисов вобрать в себя, сделать такими же, как и они сами, Дионисы всячески стараются увернуться. В этом как раз и есть игра стремлений. Общество, наполненное и теми, и другими, входит в состояние конфликта и вражды который инспирирован самим принципом системы, не будет никакого развития, если там не будет конфликтов и вражды. Как только все будет хорошо и спокойно, система перестанет себя усложнять. А если она перестанет себя усложнять, значит она дошла до пика энтропии. А если пик энтропии случился, все, коллапс, коллапс. Значит, пока они друг друга ненавидят, пока они друг с другом конфликтуют, и этот конфликт более или менее понятен, контролируемым, и понятно, к чему приведет, процессы будут продолжаться. Основная задача Диониса собрать себя самому. Основная задача Фева собрать всех по, друг, по своему образу и подобию. Знаете, чем уникальна наша школа, она да? все-таки магическая, что это, пожалуй, единственная система сегодняшней, сегодняшней нашей реальности, где за одной партой могут сидеть и светлые, и темные. И, и головки при этом не дают исследования. У меня преподавательский коллектив наполовину Фебы, на половину Мы выработали универсальные алгоритмы взаимодействия. И вы, вы найдете и здесь, и в окружающей жизни. Просто понимая, природа такая, а значит цели развития души у каждого свои.